Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? Сегодня день народного. Да. Нет, подождите, я забыл название праздника. Раньше это называлось День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Так точно. Ага, теперь это называется День Защитника Отечества, совершенно верно. Сегодня праздник. Угу. А почему именно сегодня праздник? Кстати, даты создания не знаю. Может быть, именно в этот день как раз и был издан указ в Советском Союзе о создании советской армии. Да, вы угадали, вы правы. А кого защищала советская армия красноармейца? Как? Она стояла на защите советского государства. Она защищала советский народ. Хорошо, переформулирую. В чьих интересах она защищала? Как? В интересах трудового народа. Так, хорошо, а сейчас в чьих интересах действует российская армия, как вы считаете? В интересах народа России. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Удачного дня. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? День защитника Отечества. С праздником у вас, кстати. Благодарим вас тоже. С праздником, с днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Подскажите, а почему именно сегодня праздник? Ну как, испокон веков, скажем так, 23 февраля отмечалось День Советской Армии. Но я разве защищал. это не было днем подписания приказа о создании Советской Армии? Да, наверное, было, но это же история очень давно, я тут шибко не отвечу. Понятно. А подскажите, чьи интересы защищала Советская Армия? Или Красная Армия. Ну как народа? Чьи интересы? Правительство большевиков. Хорошо, а сейчас чьи интересы защищает российская армия? Ну, также правительство. А Президента народа. Энта Путина. Да, в том числе это и есть народ. Ну а с э, такими простыми людьми, как э, вы, я. Ну, да. окружающие эти интересы сопоставимы или у них свои интересы, а у нас свои? Да нет, я думаю, все правильно, сопоставимо, конечно. Хорошо, ну, благодарю за ваше мнение. Да. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? Сегодня 23 февраля, День защитника Отечества. Отлично. А почему именно сегодня праздник? Честно, не скажу, в почему именно сегодня праздник. Что-то, да, связано с историей, но не скажу. Ну, насколько я помню, сегодня создали Красную, Красную Армию, Армию. Подписали декрет о создании. Но, опять же, я могу быть не точен. Подскажите, а чьи интересы отстаивала Красная Армия и впоследствии Советская Армия? Чьи интересы? Да. Интересы народа. Да. Интересы... А... Государства, Интересы рабочих. Ну вот про рабочих это ближе, потому что она из них и состояла. Подскажите, пожалуйста, а сейчас российская армия чьи интересы отстаивает на международной арене? Полагаю, что интересы государства и своего народа. Ну хорошо, допустим, а сейчас интересы государства и народа связаны как-то? Ну, я считаю, что это всегда должно быть связано, в принципе. Ну, должно быть, и связаны это говорят. разные вещи все же. Ну, возможно, но связано, конечно. Хорошо, я вас услышал. Благодарю за ваше мнение. Удачного дня, спроси. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Какой сегодня день? Замечательный, 23 февраля. Так, День защитника Отечества. Хорошо, а почему сегодня именно праздник? Пропусти. Ну хорошо, как вы думаете, чьи интересы советская армия отстаивала? Когда? Ну на протяжении своего существования. До этого Красная армия, которая была создана 23 февраля 1918 по -моему, года, по-моему. Ну я думаю, первоочередное начало свою. Точка зрения отстаивает интересы, так скажем. Uh -huh. А уж потом. Хотя по факту, наверное, там больше политически, если все зависит. Тогда там, наверное, не совсем свои интересы сначала отстаивают. Uh -huh. Хорошо, а чьи интересы современная российская армия отстаивает? В данный момент, допустим. Я затрудняюсь тут ответить. Ну, я надеюсь, что свои интересы. Хорошо, благодарю за ваше мнение. Удачного дня, с праздником. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? День защитника Отечества, 23 февраля. Почему именно сегодня праздник? Потому что сегодня поздравляют всех мужчин. И день создания Красной Армии. Вот это верно. День создания Красной Армии. Подскажите, чьи интересы защищала Красная Армия, а впоследствии Советская? Интересы рабочих, солдатских депутатов. Ну, допустим. Хорошо. А чьи интересы сейчас Российская Армия защищает? Интересы всего народа, Российской Федерации. Хорошо. Спасибо за ваше мнение. Удачного дня. До свидания. С праздником. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? 23 февраля. Почему сегодня праздник? Ну, День защитника Отечества. Да -да. Случилось событие, и вот мы отмечаем сегодня. А какое событие случилось? Ну, много событий случалось. И не одно, просто, ну мужчины защищают родину и мы вот им праздник отмечаем их праздник но ну, если мне память не изменяет то 23 февраля 18 -го года был подписан декрет о создании красная армия хорошо чьи интересы красная армия защищала без поняти... а, ой. Не, не без понятия но интересы нашей родины ну, это как-то абстрактно. По-конкретнее можете? По-конкретнее скажу. Хорошо. А чьи интересы сейчас защищает российская армия современная? Наша. Хорошо. У вас интересы с правящим классом одни или разные? У меня? Лично. Ну, не знаю. Я об этом не думала. Понял. Спасибо за ответы. До свидания. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Какой сегодня день? Сегодня, 23 февраля. Замечательно. Почему сегодня праздник? Ох, если честно, я не вникал в подробности. Ну, насколько я помню, 23 февраля 2018 года был подписан декрет о создании советской армии, то есть Красная Армия еще. Как думаете, чьи интересы защищала Красная и впоследствии советская армия? Свои же интересы. То есть не советского народа, не советского правительства, а свои какие-то у нее интересы были. Ну, я имею в виду интересы власти, которые О, поспособствовали тому, чтобы Красная Армия подписала это. Ведь Красная Армия, по сути, любая армия создана для того, чтобы защищать государство. <связычный> Поэтому логично все. Ну, хорошо. А чьи интересы защищает сейчас Российская Армия? Также интерес своей страны. Хорошо. Как считаете, интересы вот наших, как простых людей, трудящихся, с интересами правящего сейчас класса, они э, сходны или различны, противоположны, кардинально? Я не проводил статистику, поэтому говорить за интересы всех людей я точно не могу. Если говорить о своих интересах, то у меня есть свои интересы, а о них я рассказывать, конечно, не буду. Понятно, ну а выделить ничего общего вы не можете. Понял, спасибо. День добрый, меня зовут Аркадий информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? Сегодня день защитника Отечества. Здравствуйте. А почему именно сегодня праздник? Потому что день Советской Армии изначально, день Красной Армии, 23 февраля. А еще, если мы заглянем дальше, наверное, в историю, это у нас был какой-то день хороший. А, секунду. А у нас еще интересно, 8 марта перемещается на 24 февраля, на 23 где-то. Ну, давайте так далеко не, не думайте, будем, да. потому что все-таки приурочен был день Советской Армии именно к ее созданию 23 февраля 2018 ага. года. Хорошо, а чьи интересы защищала Советская и до этого Красная Армия? Советы красных людей, то есть Советов. Угу. Ну, а кто это был? Большевики. Большевики. Ну, а простые люди, вот такие, как мы с вами, они относились к красным, к советам? Они же простые. Вообще, простой человек это кто? Это тот, кто живет и тот, кто сохраняет свою семью. Вообще, если зададите вопрос, кто такие защитники отечества, потому что, по сути, хороший вопрос, мне кажется, uh -huh. вот, то, на мой взгляд, защитники отечества, это не только те, кто защищают именно а, с оружием в руках, но это просто человек, который способен защитить свою семью. Uh -huh. То есть это человек, который работает и который вот защищает свое окружение, тех людей, от которых от него зависит. Uh -huh. Хорошо. А чьи интересы сейчас защищает российская армия? Интересы российского народа. То есть граждан России. Uh -huh. Хорошо. А у российского народа с российскими олигархами одинаковые интересы или разные? Какие у вас политические вопросы? Я немножко аполитична, поэтому вот, смотрите, мы не можем говорить ничего о политике, потому что данных у нас нет. Никаких достаточных данных, достоверных. Поэтому, как человеку, скажем так, простому, от которого немногое зависит в глобальном масштабе, вот, на мой взгляд, нужно сделать просто хорошо свое дело, и тогда будет хорошо. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Удачного дня с праздником. Мирного дня.